Меня зовут Тимофей Денишевский, вы на канале Мистической корпорации. Тем, как мы начнем, я думаю... всего видео всем привет друзья меня зовут тимофей денишевский вы на канале мистическая корпорация мы приехали с оператором в тот самый дом в котором в прошлом видео вы видели здесь была какая-то активность, а не какая-то, а, собственно, двигались, летал стул и остальная активность паранормальная, которая здесь происходила. Сегодня я привез с собой ЭГФ, мы попробуем связаться и узнать, что это за сущность и что в этом доме обитает. Но перед тем я хочу сказать вам о том, что я узнал, что мне удалось узнать об этом доме. А об этом доме мне удалось узнать лишь только то, что Пообщавшись с жителями, которые остались в этой деревне, а это примерно чуть ниже по улицам, через реку, то, что ничего сверхъестественного и такого, что увидел здесь я, здесь раньше не происходило. Здесь жила, в принципе, обычная семья из поколения в поколение, как бы, ну, несколько поколений здесь прожило, дом этот так и был, никаких темных дел здесь не происходило. То, что происходило здесь, я никак объяснить не могу. Поэтому сейчас через АГФ мы пытаемся это с вами узнать. И сейчас мы пройдемся по дому. Я примерно по памяти соберу то, что там происходило, но пройдемся по тем точкам, в которых была активность. Вот. Сейчас я вам мы чисто освежу память. Вот, собственно, здесь кухня. Я так понимаю, была печь. Вот здесь, в этой комнате. У нас была, играл с этой дверью. В прошлый раз. По потолку бегало что-то еще. На потолок я вам уже показывал Примерно через эту дырку. Да, я думаю, сейчас можно уже приступать к сеансу ЭГФ. Я думаю, сразу стоит начать. Перед тем, как мы начнем, я думаю, мы проведем сегодня ритуал со свистком. Обязательно я это сделаю прямо сейчас в комнате. И буду раскладывать ЭГФ. Поставлю в той, же камере, в той же комнате камеру, которая будет снимать помимо этой камеры если вдруг будут какие-то движения, шорохи, звуки в остальных ну, в остальных комнатах, то есть на кухне, в коридоре, на крыше, возможно, что мы еще поставим остальные камеры. А сейчас последуем в ту комнату и займемся сеансом АГ. Ну что, друзья, все готово. Сейчас установил EGF, поставил свечи. Сейчас эту камеру установлю здесь. Готово. Ну что, проводим сеанс АГФ сейчас. Попробуем узнать что это за засущность. Короче, положил сейчас поварбанк. Я вам вот так вот велиться стал. Вот Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? записываю на диктофон еще чтобы потом разобрать моменты иногда бывает так что на диктофоне помимо этого слышно еще кое-что какие-то дополнительные вещи здесь кто-нибудь есть Я знаю. Я тебя знаю. Забыл меня. Слушай. Как твое имя? Я нервничаю. Как твое имя? Спасибо. Она желательно, было. Не узнаешь. Ты слышишь? О чем ты говоришь? О каких возможностях? О каких возможностях? Поэтому я поэтому и не хотел его использовать снова, да, понял? Потому что пока вот скин начинается, она уже вот. Как ты пришла со мной? Как ты пришла со мной? Работа. Mm -hmm. Страх. Ты? Стух. Ты, стух. Ты, ты сейчас в этой комнате? Да, стул. Стул? Сыграем в, моей... в смысле? Вот. Ну да, мне тоже стул. Во что поиграть? Стул показалось. Чёрт, да? Эх, у них грена! Тихо, тихо, тихо. Ты хочешь поиграть? Да ладно. Ну чёрт, да? Тихо, тихо, тихо, тихо. Заметил? Она молчать пришла. Ты хочешь с нами поиграть? Да не нахренеть Ты думаешь, что ты Слышишь? Стоп Смотри, есть, в... себя, не тухнет с -с Смотри, смотри в это, в оборот не, пад, не падай больше. Это она. Стоп, это самое. Если это она, то как я ее могу с собой притащить? Как я тебя за собой принес? Как ты, как ты со мной здесь оказалась? не этого. Слушай, начну. Все, все, все друзья показывают только на то, что это та самая ведьма, которая из дома, в котором я поругался. А все по чем я ее могу переносить? Да в чем угодно. Вещи я... лишние. О! Все. Не включится. Да нет. Как нет. Ну, там да, после таких движений. Подожди, да я хочу, нет. я хочу, я хочу проверить Подожди, наверное... что на что-нибудь. Давай лучше. Слушай, тебе Слышишь? надо. Стоп, иди. Я Ты можешь достать МП? Да, сейчас где наш потом сумки. Я думаю, знаешь, стой, подожди, посмотри, сними. Я сейчас достану. Я... Давай, наверное, установим комнату в, ком... в той комнате, пусть просто свет, и пусть на всякий случай.. Эм... Что такое? Я дурак. поставил. Стоп, это реально сейчас было? Да. Сплав. Вы череньеши? Ну не сильно. Да ладно, ничего страшного. Да ладно. Не работает? Не, работает, работает. Это... Короче, я думаю, что... Да ладно, раз... Я думаю, сейчас мы, короче, поставим одну камеру вот эту вот старенькую туда. Слышу? Да. Стопкаунт. Тихо. Твою мать! Не открывается. Ты что так слабенько Ну-ка дай-ка да. я. Нихера, да ладно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Но ну, походу нас не будет выпускать сюда. И, опа! -го. Тихо, тихо, тихо. Слышишь шапка где-то? Нихера да, случай такой. По стенах, по стенам. По стенам кого что-то. Не, может так не могут я что-то везде Эх, нихера. Ой-ой-ой. Я совсем за другой переживаю как нам теперь как мне теперь избавиться от нее а, Слушай... знаешь есть момент давай вернемся в ту комнату я сейчас все объясню ну давай давай я думаю что надо со знающими людьми просто поговорить об этом я-то в этом не понимаю ничего друзья я сейчас поставлю эту камеру в той комнате на случай. <связь> Фу, да тихо, тихо, тихо, тихо, не тихо. тихо, тихо дай летает. Летает. я, подальше, что дай я, Опять что дай я, дай я, дай я, дай я, дай я, дай я, дай я, дай я, дай я, я, дай я, дай я, я, дай я, я, Ходит, ходи, отходи, за печку Ножи, ножи! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нож пролетел, его нож. Так нам теперь выходить. Ты хочешь сказать, это, блядь, привидения так могут делать? Нет, это уже, это далеко. Слышишь? Это далеко уже не призрак. Это вообще не призрак. Его! Нож. Их всего три было, это уже четвертый. Погоди, я третий под выходить буду. Бля, давай что-нибудь читай, нахер какую-нибудь, блядь, болит войс. Я уже, блядь, самому от этого уже мне не так уж комфортно. Я взял, я взял с тобой, я взял с собой. Давай, давай, давай. Тихо. Уже я, поеду, я пойду проверю. Мы отсюда нахер. Я пойду проверю. Давай вместе пойдем. -то. Я боюсь, что через пленку пролетит мне в лицо. Давай прыгнемся. Твою мать! Я не пойду пока туда. Как нам уходить? Слушай, давай книгу, короче. Это дреда. Это дреда. Стой, не, подожди, да я сам докнул, правильно. Блин, ну ч как-то докнуть? Подожди, подожди, подожди. Нож вон в стену пролетел. Тихо. Вот твою мать. Ох. тихо, тихо, тихо, тихо. Блин, да ну нахрен. Тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо. понял да. включи к на всякий случай включи кнопка там на этом на повар а. тихо тихо опять шевелится эгф не работает сюда опять встал, сейчас что нибудь полететь не дай бог Да, да, да кстати Смотри Смотри смотри, смотри Охренеть Я только хотел там камеру поставить Твое! Твое! Я только хотел там камеру поставить Твое! Твою Туда, пошли туда, быстрее, ну, ну, быстрее, быстрее, быстрее, Давай, быстрее. давай, давай, конечно, блядь, что то за херню Блин, у иконы стоят, слушай, почему, блядь, такая дрель происходит? что ты фонарик здесь забыл? А, это я, я оставлял. Да, мне... ты, оставлял. Нет, потому что у меня фонарик въезд. Смотри, короче, ножи я на улице оставил. Смоков В общем, короче. Уже на улице остались. Что еще этого? Я не знаю. Слушай, надо читать что-то. Пойдем, я, я. Если есть у тебя, конечно, давай читать, потому что это страшно блин. Немного водой слетает работать, видишь, чтобы она Давай, не давай, делать. давай. Слышишь, слышишь? Нет. Все, короче, надо проводить. Да, давай, я слушаю. Мне дали один текст. Да что вы уже читай быстрее, короче, эту всю херню. Что-то мне уже прям вообще тут не по себе. И давай, наверное, сваливать нахер отсюда. Подожди, нам надо проверить, что изменится после того, как я прочитаю. Ты слышишь? Он стучится. Стой, подожди. Может не может. Он вам до сих пор играет, стой. что-нибудь там постуком не постуком ты желаешь нам зла если желаешь то сделай два блин? такой уже был знаешь про пятном доме демон был демон прям у по коже демон что прицепился я начну я не могу давай давай давай давай давай прям уж корега блин корегах вообще я аж прям весь в мурашках нахер, прям мы может, так мы уберем прям, прям, прям аж Его перекрыть но ну, это ты сам уже там решать что сделать это один из подписчиков мне совет мое сказать. дело маленькое снять И он очень занимается этой слушай а если опять дверь заплелся как мы а, ну, хотя в дырку в то есть только улезть а в ну, я, я уже начинаю. О, продолжается. Не успел мы камеру оставить, она здесь стоит. Если это демон, то я он должен был уйти. Если демон должен был уйти. Да? Тихо. Отойди лучше от этой пленки. Меня она очень напрягает. <Слышко> <Слышко> нет, нет, не работает, короче, этот Он не работает. Остается только одно, Охренеть. слышишь? Остается только одно, нам собираться, короче, и валить отсюда. Я уже знаю, и нужно обращаться сейчас, короче, к нашему человеку. Отойдись, я слышу какой-то звон. Я же сказал, звон слышу. Так, давай, короче... Ну, я с ним свяжусь завтра, и мы будем думать, как избавить меня от этой, короче, дряни внутри. Это уже опасно. Давай, понимаю. давай, это по-любому это опасно. Слушай, короче, ты снимай всю эту тему. А а я сейчас да. буду разоружать, я буду все разоружать и собирать все, короче. Давай. Нам надо как-то уходить, короче. Давай, давай, давай, там что говори, я буду помог... <Слышко> Да ладно! Да не может такого быть, давай. Это происходит, братан. Тима, давай быстрее, нахер. Если ты и привык в такой херме работать, я тут, блин... Я первый раз такой не вижу. Свеча потухла. Единственное. Блин, да. Сидеть сюда нельзя. Все остальные свечи берут, одна потухла. Высота красоты. да ну нафиг как мы там пройдем-то я не знаю как выходить я тоже еще планов не продумал блин а почему здесь -то. я все поближе к себе короче я блин. сейчас сниму маску чтобы запустить 6 шесть свеч короче чтобы меня не видно было ладно не снимаем ничего. Ладно, давай. Камеру беру в руки. А, Давай. Сейчас я снимаю этот свет. Нам подсохто находится вариант, да? Чеш, я без света никто не пойду. Да хотя нет, отсюда можно и без света убежать нахрен. Но если у нас есть. Опять. Слышишь, сколько ударов? Сколько ударов? Четыре, Слушай, твою. Чего? Со мной до конца будет. Валим отсюда. Блин, мать. чувак, вообще Блин. прям стрёмно. Чувак, валим отсюда. Я не собираюсь ни с кем драться. Вот сюда бы можно и Тима Морозова с Денисом пригласить. Охренеть. Блин, Слушай, как, я как не знаю, и... как выбираться, я сейчас буду использовать снова святую воду. Как идти-то? Давай, да, давай святой водой как-нибудь там. Читай вот эту, свою молитву еще или что там это. Я могу ну, очень наш читать. Давай, очень наш читай что-нибудь, короче, я, потому что ну, а как? Погоди, есть. Это ж вообще трэш какой-то. Есть способ сейчас. Да, ребят, если и Тимофей. Мотается Проходи по таким. К не надо не подходи, лучше сбоку, да. Мотается по таким местам, И ему если это более-менее привычно, то я все это вижу. Вот так вот. Почему мы там камеру не поставили сразу? Слушай, да ладно. Охренеть, блин, тут печка. Просто стой и молчи. Давай наблюдать за этим, пока я собираюсь. Главное, чтобы через пленку ничего не пролетело. И тут Все. ничего, и тут началось. Вались, короче. Да, вали. Так, давай, наверное, быстренько, прям пробегаем. Да. Насчет, ну все, прям сейчас побежим. Прям сейчас. Давай, короче. На я три? первый. На два. Я первый? Да, давай. Я за тобой. Давай, я погнал. Твою! Бежим, бежим, бежим! Субтитры yeah. <laughs> так легче осталась как будто легче станет как, как будто пелену какую-то с тебя сняли я может. не знаю что теперь мне делать раз она может быть она к предмету какому-то привязалась одному из моему тебе нужно в общем да со Слышать? знающим человеком пообщаться кто в этом разбирается и тогда все будет надеюсь станет своими становится если эта херня прицепилась к тебе то, да, то это очень, Ладно, очень хорошо очень печально друзья вы сами все видели я буду пытаться теперь что-то с этим делать до следующего видео